Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами затронем тему компенсацию за коллекционную машину, если она уже есть в вашем ангаре. Итак, давайте будем обсуждать по пунктово. Очень часто в игре проходят какие-то ивенты, либо просто дарят в честь какого-то там праздничка какую-нибудь коллекционную машинку, там, ну не в зависимости от уровня абсолютно. И вот представьте себе ситуацию, в которой у вас данная машина уже стоит в вашем ангаре. И вот как в случае с кошмаром, если мы зайдем сейчас в описание самого... Ну, самой новости по поводу того, что можно будет кошмар разобрать за 10 дней. Это сейчас проходит в игре акция. Вы получите компенсацию в размере 1 миллиона серы в случае, если кошмар в вашем ангаре уже есть. И вот мне начали задавать вопросы по поводу того а Точнее не вопрос, а просто констатировать факт, что жаль, что нельзя получить голду вместо серы. Я с этим сначала согласился, потом задумался, есть-то в принципе способ, каким можно получить компенсацию в виде золотых монет, если сера сама вам по факту не нужна, и вы готовы взять в меньшей сумме, там я имею в виду в процентном соотношении, меньше взять голдой, чем больше взять серой. Я сам лично за все время, сколько играю в танки, не пробовал данный способ. Поэтому, ребят, будет честным, если я его сначала испробую на себе, ну а, соответственно, потом уже попробуете вы, если вы о данном способе не слышали, или если вы э, данным способом никогда не пользовались. Я почему так говорю? Потому что будет, ну, крайне неприятная ситуация, если я сейчас что-то посоветую, а по факту вы не получите кошмар. Ну, согласитесь, с моей стороны это будет крайне плохо выглядеть, но и желательно, чтобы такого не произошло происходило, дождаться просто выхода видео, в котором я реально обменяю данного кошмара на голду, ну а вы уже пройдете тогда по моим следам, для того, чтобы не наступить на грабли. Итак, ребят, смотрите. Есть э, сейчас... Э, в... Процесс сбора подписок на кошмара. Мне еще необходимо 6 дней для того, чтобы кошмара открыть. Соответственно, через 6 деньков я выложу видео, в котором... Что я сделаю? В случае, если у меня будет стоять в ангаре кошмар, и я буду обменивать полученные там вот эти вот части сертификата, я объединю... У себя в хранилище выглядит это следующим образом, ребят, видео для тех, кто не знает процесс, для тех, кто знает, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями, это больше совет новичкам, чем бывалым старожилом игры. И Вот смотрите, у меня есть на данный момент 40 частей сертификата Когда я соберу все 100, я смогу нажать кнопку объединить Ни в коем случае не нажимайте на кнопку обменять, потому что я такое уже, к сожалению, один раз провернул и остался без танка Нажимаете кнопку объединить, все сертификаты объединяются, точнее части сертификата объединяются в один сертификат и вот когда у вас уже 100% в руках, а точнее в вашем хранилище, лежит сертификат на кошмара, вы делаете следующее. Вы берете кошмара и тупо его продаете. Вот когда вы его продаете, вам предлагают продать его за 250 голды. Я понимаю, что сейчас вопрос не в 250 голды, и в принципе эту голду за 5 дней можно рекламами набить, но это только для тех, кому нужен миллион серы. Если миллион серы вам не нужен, соответственно, лучше возьмите 250 голды и сэкономьте неделю просто видосов. Короче говоря, продаете его за 250 золотых монет и у вас таким образом на счет зачисляются данные монеты, а кошмар из ангара уходит. И только после этого вы заходите к себе в хранилище и полученный объединенный сертификат меняете, точнее сдаете его, обналичиваете, ну, называете как хотите, меняете его на кошмара в данном случае и кошмар заново появляется в вашем ангаре. Этот способ мне должен, ну по моему точнее мнению, он должен явно сработать. Я еще раз повторюсь, за все время, сколько я играю в танки, я таким способом не пользовался. Поэтому, ребят, если вы не уверены в том, что это сработает, лучше дождитесь моего видоса, когда я на одном из своих аккаунтов проверну данную операцию, увидим результат. Если все получится, пожалуйста, меняйте кошмарика, полученного на голду, и, соответственно, будете пользоваться этим способом всегда, когда будут проходить какие-то Ивенты или другие э, Игровые события В которых вы 100% получите Тот или иной коллекционный танк Который есть у вас уже в ангаре Повторюсь еще раз Я бы не рекомендовал это проворачивать В тех случаях когда 100% вероятности Получения машины вами В ивенте либо в другом событии в игре то есть 100% вероятность отсутствует. Допустим там в случаях с контейнерами. В случаях с контейнерами ну в принципе тоже можно эту операцию провернуть. Главное, чтобы потом этот танк можно было восстановить. То есть есть такая процедура, когда вы продаете машину и в случае если вдруг вы типа сделали это ошибочно, можно через техподдержку вернуть назад данный аппарат и с вас снимется в обратном порядке все, что было вам начислено. Данный способ я тоже не проверял, знаю просто его существование. Напомню еще раз, способ рабочий, скорее всего, на вероят, ну, вероятность 99,9 из 100, что способ рабочий, но рекомендую всем дождаться моего видоса через 6 дней, когда я сначала это проверну на своей шкуре, ну и соответственно буду рисковать я, а не вы своей машиной в ангаре. На данный момент у меня все, если вам интересны советы новичкам, честные обзоры на машины, вот здесь в правом нижнем углу желтый шильдик, подписывайтесь на канал, буду вам безумно рад и благодарен. Ну а вас буду радовать честными обзорами, толковыми советами, ну и свежими новостями, без всякой шелухи и украс. Меня никто не покупает и у меня никто ничего не проплачивает для того, чтобы я снял то, что вам не стоит знать, ну или налил вам воды в уши. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.